Сегодня у нас необычный день. Сегодня праздник так называемый праздник Святого вечера, то есть праздник, который дает нам всем людям православным прикоснуться к Рождеству Христова. Кто-то верит в это, кто-то не верит. Но я как психотерапевт знаю, что так называемые эгрегоры, это вера людей такие дни, дает огромную силу. Она помогает нам присоединиться к тому великому, что есть сверху над нами и влияет на наш мозг на наш импульс мозга, на наши процессы, происходящие в сознании и в бессознательном. Поэтому наша сегодняшняя практика так и называется «Гипноз на увеличение личной силы» или «Трансмедитация заговор». Заговор — это набор слов, соответствующих, направленных на ту часть мозга, которая отвечает за увеличение личной силы в ходе сеанса будет происходить прямое обращение к той части сознания которое управляет нашим дофамином и психолингвистика это именно наука подтверждений как происходит влияние слов на наш ум, на наше сознание бессознательное. В момент определенных слов в поле подсознания передаются такие команды и поручения, которые находят отклик в биохимических процессах организма. Понимаете? И вот на этой схеме я как раз... И показываю, как будет влиять, будут влиять слова, которые мы будем с вами сейчас с ними работать. Именно поэтому книга-инструкция, как грамотно формулировать свои запросы, чтобы в вашем мозге, Складывались определенные картинки, и вы, лично вы давали команду, чего вы хотите, чтобы выполняли свои желания и свои цели. Об этом я давала вам книги инструкции и те, кто написали свои желания и цели грамотно, правильно, согласно устройству левого и правого полушария, сознания и бессознательного тем сейчас эта практика будет очень большой силой. Ну а те, кто не успели, вам также сегодняшняя практика будет в помощь. Итак, смотрите, что происходит, когда мы применяем психолингвистику и обращаемся к тем частям мозга бессознательного Который, который влияет на увеличение внутренней силы. Наукой стабильно регистрируемый феномен следующий. Первое. До пределов физиологической нормы вырабатывается увеличение дофамина. Дофаминовый фактор дает эмоциональный подъем, радость, желание делать. У мужчин увеличивается количество тестостерона, у женщин окситоцина. Заметно усиливается система вознаграждения мозга. И вот как это проявляется. Какие эффекты? Какие результаты? Активируются процессы мотивации. Обогащаются положительные эмоциональные реакции. У кого их мало, они непонятно откуда начинают проявляться. Мы удивляемся. Повышается двигательная активность. Силы не тратятся, а увеличиваются. Именно потому, что дофаминовый ряд запущен через определенные слова команды, через сознание в бессознательное. Итак, начнем. Приготовьте шарф или другую вещь, которая растягивается. Или трикотажный. Платок, часы, секундомер, наушники. Пока вы это готовите, я немного подожду. Если не успеваете, проделайте эту технику самостоятельно. Для чего нам нужен трикотажный платок? или шарф или другая вещь которая растягивается сейчас мы будем определять уровень своей энергии для этого встаньте пожалуйста возьмите шарф или платок так чтобы ваши руки были опущены вниз и на ширине плеч растягивайте шарф в 90 процентов силы то есть не на всю мощь настолько чтобы не порвать шарф и в то же время приложить достаточную силу растянуть шарф или платок на вытянутых руках на ширине плеч. Я зафиксирую время, а вы начинайте. Ровно одну минуту. Я слежу за временем. Держите в таком состоянии растягивания шарф, руки вытянуты вдоль туловища, растяжку шарфа делайте на ширину плеч. Стоп. Отложите в сторону шарф и держите руки вдоль тела в расслабленном состоянии. Понаблюдайте немножко за руками, ничего не делая, просто понаблюдайте, что ваши руки вам как будто не принадлежат. Они произвольно висят. И почувствуйте, что вы ими как бы не можете управлять. Они просто вот так вот висят. Какое-то время понаблюдайте за свободно висящими руками вдоль туловища и теперь произвольно ваши руки начнут подниматься вверх медленно очень медленно поднимайте ваши руки вверх и в стороны не мешайте рукам и не помогайте. Пусть сами выберут скорость, темп, напряжение. Как только почувствуете напряжение, не поднимайте их больше. Зафиксируйте градус подъема. Силы не применяйте. Просто зафиксируйте, на каком этапе подъем рук вверх и в стороны остановился. И зафиксируйте градус подъема для себя. А теперь результаты теста. Если руки не поднимаются... Не огорчайтесь, но серьезно размышляйте над образом жизни, потому что это хроническое переутомление. Сейчас у вас явное снижение работоспособности, быстрая утомляемость и неверие в свои силы. И если это состояние хроническое, то у вас может сформироваться установка неудачника. И, следовательно, высок риск развития различных заболеваний, получения травм, все валится с рук, и жизнь не удалась, и так далее. Состояние утомления. Это состояние не имеет ярко выраженных переживаний. Вы можете долго находиться в таком состоянии, и не догадываться о его существовании и тем не менее это явный признак неправильно организованного труда и отдыха усталость типичное состояние большинства работоголиков которые думают что чем больше работаешь тем больше получаешь вы они очень далеки от истины. Люди, зарабатывающие много, зарабатывают в основном благодаря удачной идее о неударному труду. Основное правило успеха максимальный результат в любой сфере деятельности. Возможен при оптимально-минимальном. Усилие. То есть максимальный результат в любой сфере деятельности возможен при оптимально-минимальном усилии. Это хорошая идея, удачный трендовый бизнес, который отслеживается и нужен людям. Норма. Это норма. Но и только. Энергии хватает только на обслуживание своей психологической территории, своих нужд и проблем. О больших достижениях речи быть не может. Хорошее состояние. Пребывая в этом состоянии, человек уже выделяется из толпы, работает с настроением, намного легче переносит тяжелую физическую работу. А еще хорошая сосредоточенность, хорошая память, а значит высокая продуктивность. Много выполненных дел в течение дня. И выполнение дел качественное. Оптимальное состояние жизненных сил. Если вы... Находитесь в этом состоянии сейчас, то даже при всем желании вы не можете мыслить шаблонно. Это состояние гениальных идей, озарений и простых решений сложных задач. Любая работа в этом состоянии выполняется качественно. А еще это состояние эмоционального лидерства, души коллектива и состояние супер. Все могу. Это состояние силы и внутренней свободы. Яркие проявления способности к нестандартным творческим, неожиданным решениям сложных проблем и задач. В этом состоянии вы чувствуете себя на подъеме. Это самое лучшее состояние для успешного достижения любых целей. Это состояние ⁇ я все могу ⁇ если ваши показатели демонстрируют хорошее состояние и выше, если вы относитесь к миру позитивно, у вас легко получаются новые дела, вы легко знакомитесь, у вас доходы радуют, потому что вы в таком состоянии, ваши отношения с близкими и родными людьми вас также радует, то я вас поздравляю. И вам дальше идти в транс-медитацию можно и не идти, но можно зафиксировать это состояние и усилить его. Если же ваши показатели ниже нормы, тоже не расстраивайтесь, потому что есть причины, причины прошлого. Есть причины обиды, плохой сон. Есть причины, вызывающие у вас воспоминания тревоги, воспоминания боли. Утраты, потери. И именно здесь, именно сейчас, в этой трансмедитации, мы с вами разберем, уберем и нейтрализуем боль, которая вызывает такие состояния. Поэтому прямо сейчас можете одеть наушники и позвольте себе путешествие в мир Бесконечных возможностей вашего бессознательного. А пока вы будете садиться ровно, можно прилечь так, чтобы руки, ноги не скрещивались. Сделайте так, чтобы вас никто не отвлекал. Сделайте так, чтобы вы позволили себе на несколько минут зайти в то состояние, где вы почувствуете единение с собой и с своими огромными ресурсами. Итак. Пока вы настраиваетесь, я в это время поговорю с вашим подсознанием для решения ваших задач. Чтобы оно нашло силы и ресурсы у вас же самих. И ваш организм выберет наилучшим образом те варианты, которые нужны для вас. Поэтому Прямо сейчас закройте глаза и позвольте себе перенестись в другие места. Там, где светит солнце, там, где зелень, там, где море. У кого-то это будет лес, у кого-то это будет море, у кого-то это будет любимое место, место вашей силы. Там, где вам хорошо. Кто-то, может быть, захочет сесть у камина, кто-то прилечь на любимой кровати или в кресле под шум дождя. Кто-то, возможно, увидит, как идет снег, мягко ложится на поверхность. У каждого будет своя картинка красивого, доброго, приятного места, места силы. Позвольте себе полностью расслабиться. Чтобы всем группам мышц получить это расслабление. Чтобы в этот момент... Мозг отдохнул, отключился и ни о чем не думал, чтобы все ваши органы нашли свои ресурсы для восстановления. Потому что каждому органу, который служит вам верой и правдой, нужно ваше внимание. Поэтому отключите мысли. И, возможно, ваше сознание решит уйти в транс, то есть вы меня будете слушать, а можете и не слышать, или легкий сон. А возможно, вам захочется уйти в свои красивые места, как лес, например, или берег моря, где покой и благодать, и внутренняя тишина, когда вы слышите себя как тело с чем-то особым прикасается и ощущает легкость. И тело ваше все больше и глубже расслабляется. А ваше дыхание легкое, и ваше тело через кончики пальцев вдыхает свет, легкость. Благодать Божья. И тело растворяется в этой легкости, потому что через пальцы рук и пальцы ног и ваши волосы, и вашу кожу полностью проходит дыхание благодати. И в этот момент вы понимаете, что происходит что-то необычное, новое что-то обновляется. Вы еще не знаете, что а ваше бессознательное точно знает, что для вас важно. Потому что ваш мозг, ваши мысли слишком были хаотичны, а сейчас вы даете возможности подсознательного с помощью отключения мыслей. Действительно дать вам то, чего вы так хотите. И если обратиться к вашему подсознанию, то сейчас оно готово забыть про свою усталость, свою боль, свою обиду, утрату. Может быть, какие-то огорчения, предательства. У каждого есть свои негативные болезненные ситуации. Потому что сейчас в организме восстановились необходимые процессы для вашего обновления сил и ваших ресурсов. И когда вы сейчас медленно или быстро переберете события прошлого, и картинки будут сменяться слева направо справа налево так как хочется вашему бессознательному. и выдыхать все что было оно ушло и когда вы будете перебирать сейчас события прошлого то вы можете обнаружить что у вас появились некие способности для реализации новых задач. И это так, поэтому можно спокойно отдыхать, уходить глубже, потому что когда вы отпускаете старое, вашему бессознательному есть куда получить новое, которое вы еще совсем не знаете. И поэтому вы можете спокойно отдыхать, уходить глубже, да бессознательному, спокойно работая для вас. Именно сейчас накапливаются силы. Прошлое растворяется и остается лучшее. Ваше подсознание нейтрализует все тяжелое и болезненное. И неважно. Как это будет происходить? Взамен обязательно придет увеличение жизненной силы. Потому что вы позволяете бессознательному растворить и утилизировать ненужное, давно отжившее. С каждым днем ваши ресурсы будут увеличиваться. И организация процессов для ваших целей будет происходить легко и удивительно просто. Например, пока вы будете спать ночью, ваши силы не просто будут восстанавливаться, а увеличиваться жизненные силы. Потому что вы эту трансмедитацию будете делать время от времени, можно каждый день на ночь. И совсем скоро вы уже можете возвращаться здесь и сейчас, потому что ваше хорошее настроение будет стабильное, эмоциональный фон будет увеличиваться, и вам уже захочется делать новое и радоваться результатам. Память будет улучшаться, а активность и желание делать увеличится в пять раз. А теперь насчет всем вы запомните этот код. Когда я посчитаю от одного до семи, вы запомните этот код счастливости. И в обычной жизни, когда вам захочется отдохнуть, вы просто посидите 5 или 10 минут с закрытыми глазами. И цифра 7 вам будет своеобразным якорем глубинного состояния, корневого состояния вашего бессознательного, который вы сейчас взяли из своего подсознание именно сейчас понаслаждайтесь еще легкостью подышите светом наполните тело благостью благостью мироздания зафиксируйте в вашем уме чего вы хотите Ближайшие три дня, чтобы к вам пришло. Для реализации каких ваших самых актуальных задач. Увидьте картинку. Вижу, слышу, ощущаю. И попросите в мироздание. Прошу тебя, уважаемое мироздание, дорогое мое бессознательное, Дай мне то для того, что. Чтобы я. И озвучите для чего. И поблагодарите его уже сейчас, как будто вы это уже имеете. И сейчас я начну считать. Вот единички до семи, и насчет сем, вы запомните это состояние благости, счастливости, растворенности, чтобы когда вам понадобится в это состояние войти, вы могли в любое время, не только перед сном, а в любое время запомнить эту семерочку и воспроизвести через код. Это состояние. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Почувствуйте. Возвращайтесь. Почувствуйте свое тело, на чем вы сидите или лежите. Прикоснитесь к своим рукам. Чтобы вернуть свой тонус, сделайте небольшую разминку, повороты шеи, головы. Сожмите и разожмите ладони, пошевелите пальцами рук и ног. Проведите себя по лицу ладонями, потянитесь легко, грациозно ощутите здесь и сейчас вот и все осталось сообщить вам что ваше подсознание получило специальные инструкции по поводу увеличения тонуса вашего организма на четкие и в то же время неограниченные на поиск ресурсов и так вы получили четкие указания в вашем бессознательном. И в то же время они не ограничены, потому что подсознание само найдет наилучшим образом ресурсы для вас. Потому что у вашего подсознания их не ограничено много. Цель. Субгестии, цель гипноза, транса – это диагностика текущего состояния и поиск решения на изыскание резервов увеличения жизненной силы. И это дает следующее. Будьте готовы. Вначале заметное увеличение энергии, а затем Стабилизацию жизненного тонуса в этих четырех аспектах. Отмечайте проявление эффектов в этих аспектах: повышение уровня энергии, улучшение качества эффективности ночного сна, повышение степени сосредоточенности и концентрации внимания. Избавление от чувства тревоги, которое многих сопровождает. Поэтому внимательно относитесь к себе, наблюдайте за собой, отмечайте улучшения и благодарите себя, свое подсознание. Потому что ретикулярная формация мозга на то и служит нам, чтобы мы отмечали хорошие и делали свою жизнь качественные почему это важно делать ваше подсознание направлено именно на эти изменения помогите ему а я вас прошу улыбнуться желаний должно быть много тогда вам будут идти ресурсы и силы автоматически Цели должны быть свои и грамотно расстроены. А я, Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч, всегда буду рада вам помочь.